Всем привет! Сейчас я буду. Сейчас я бабахну в пакет. Ой, в пакет со чипсом. А мы начинаем. Кстати, вот ничего там нету. Я знаю, я уже сняла это видео, но это было, было пародия. Я уже два раза сняла, сейчас это будет не пародия. И да, всем пока. Еще раз. Вот. А, кстати, я еще постригся вот вчера. А, ну еще раз пока.